Отсутствует глубокий, заинтересованный анализ предпосылок летных происшествий, инцидентов так называемых. Надо ориентироваться, вот в 2017 год, год мы сработали без единой катастрофы. Аплодисменты, все госорганы, какие мы хорошие чиновники, ни одной катастрофы. В это же время резкий рост наблюдался предпосылок. Но бизнес зависит от безопасности этот авиационный, да? Поэтому распределение ресурсов должно быть баланс производства при условии обеспечения безопасности. Это прямо нарисовано и прямо понятно. И прямо такими вот словами записано. В РУБАП написано, прямо, цитирую. В тех случаях, когда организация отдает предпочтение производственным задачам в ущерб управлению безопасностью полета, в скобках. Хотя даже и делая многочисленные оговорки с утверждением обратно, меня, что, конечно, безопасность у нас важна, такое традиционное решение организации неизбежно приводит к катастрофе. Это просто дело времени. Это записано в документе, который признан всеми, включая Россию. Если вы не занимаетесь документацией, безопасностью, прогнозированием, как сейчас и так далее, и так далее то есть катастрофа – это у вас просто время, дело времени. Сегодня не будет, завтра будет. У нас не назначено, как требует ИКАО, и мы с этим согласились, как требуем мы в составе ИКАО России, да, у нас нет лица должностного, ответственного за государственную программу безопасности полетов. Я считаю, что в том положении, в котором мы находимся сейчас, вот Россия, по вот этой программе управления, системе управления безопасностью полетов, Нужно включить создание, внедрение и прочее этой системы в качестве федеральной программы государства.